Ну, здрасте. Здравствуйте. Меня, здрасте. меня зовут Женя. Я из Москвы. Я отдыхаю в теплых нитках с двумя дочками. 11-7 лет. Хочу сказать, что Горик замечательный. Прям такой же, вот как на фотографиях вы можете видеть на сайте. Красота неземная, все в винограде, тенечек. Если на море очень жарко, то здесь тенек. Что будет, в общем-то, хорошо всеми с маленькими детьми и людям пожелым. Здесь очень много детей отдыхает. Вот, разного возраста. Деткам будет здесь очень хорошо. Они прям не хотят отсюда уходить. Родителям интересно там, съездить на экскурсии, а детям интересно здесь. Вот. Очень замечательные здесь хозяин Вера Васильевна и дочка Катя с зятем Лешей. Такие люди, ну, я не знаю, в больших городах таких людей уже давно нет. Вот. Они очень располагают к себе, очень внимательны. И Вера Васильевна всегда угостит вас соком виноградом натуральным соком вином. Пожалуйста, берите с все, ну, все для вас, все для отдыхающих. Вот, ребята сделали такую интересную услугу, как поход. Мы ходили в поход на мыс Ая, с детьми, с палатками. Самой младшей нашей походнице было 4 годика, самой старшей походницы 70 лет. Никто не был обделен вниманием за всеми, вот прям как за своими детьми. Ухаживала Катя, всех нас очень вкусно кормила. Вы не будете знать забот, вы будете только наслаждаться природой, погодой, вообще. Там полный отрыв от цивилизации. Замечательное место, замечательные ребята. Всегда проведут вас по каким-то там сложным местам. Никогда не бросят заботиться о том, чтобы вам было удобно. Ну, в общем, это поход рекомендую тем, кто устал в большом городе, кому уже вот так вот все надоело, и кто никогда не ходил в поход, начинать надо вот с этими ребятами. Они вас проведут, и все у вас будет замечательно. Вы не будете знать за ходу. Я Лично я приеду еще раз, только вот ради этого похода. Ну, спасибо большое, Женечка, очень приятно такие слова слышать. Да, мы же видели дельфины. Много, ста... прям стая дельфинов буквально в 100 метрах от берега. Кто хорошо плавает, тот может даже с ними там буквы рукаться, я так думаю. Я не рискнула просто. Но дети, все взрослые были в восторге. Просто хлопали в ладоши и наблюдали, фотографировали, снимали. Просто чудо. Спасибо большое. Ждем вас снова. Обязательно буду.